Привет, молодые люди, меня зовут Эрик, и пользуясь моментом, хочу тебе сказать одно спасибо, что ты есть. Потому что без тебя я бы не сидел бы на этом кресле, я бы не сидел бы с этим микрофоном и без этой мышки. Это на самом деле грустно, что все так происходит неожиданно, быстро, Ты только недавно. Этого всего не было Как-то так Но это, конечно, не лучшее время для того, чтобы это сказать Но спасибо большое вам еще раз То, что вы меня смотрите Мне очень приятно И я постараюсь вас не огорчать И делать что-то воистину полезное и интересное Ну а сейчас мы к сути ролика А В CSGO вышло обновление большое Где входит много чего интересного Операция с кейсами, скины, агенты, капсулы Короче но самое интересное, это матчмейкинг премьер. Куда ты можешь зайти и подумать, это что, фейсит? Потому что все очень похоже. Выбор сторон, выбор карты, большое количество пауз, много статистики. Все это в матчмекинге, Но на 64-м текрете. Как это все работает, я вам сейчас покажу. Я поиграл две катки, обрезал их красиво. И я думаю, что вам зайдет. Катки, кстати, были очень удачные. Ну что ж, не забудь поставить лайк, если тебе понравится ролик. Ну, а мы полетели пробовать что-то новое. Начинается игра, и нас встречает такое интересное лобби. И фейсит, погнали. Welcome to Premiere Mode. <шес> the... yeah. 64-й тикарей. Так. Mm. Что происходит? Я не знаю, вот я сейчас там сам в первый раз это вижу. Так, ребята, <сес> последняя Ты миссия... Серьезно, впервые я, у нас, так? Да, я реально впервые. <сес> а а <сес> что здесь? Сейчас a... мы ждем, пока yeah. соперник запрещает две карты. Да. Сейчас противник банит две карты, да. теперь я буду банить. Так. так, мы, а, да, мы, мы запрещаем да. три карты сейчас. Давайте не будем играть, получается, трейн, трейн, Вертига Вертига и Нюк. Ну, останется Мираж и Инферно, выберут они уже. Я не хочу Инферно. Да, Инферно минус. From а, from ладно, давай, should... ладно, давай Нюк забаним. Давай Дефолт сыграем, фиксим. Сейчас соперник запрещает одну карту, он запретит, наверное, Инферно. И мы выбираем, за кого играть. Потому а, что да? первый запрет был от них. Понял. ну это очень, кстати, крутая вещь. Это, это необычно, на самом деле. Это прикольно выглядит. Это необычно. Такого нигде не было. Даже на Сейчас мы выбираем сторону. Вот это очень круто. Здесь большой плюс то, что не один капитан выбирает, а вся команда. Да, да, да. Да. Демократия. А если будет 3-2, значит 3 больше? Да, значит, да 3 больше. Неплохо. Ну, Слушай, урок это классно, именно за КТ хотим начать, на самом деле. Потому что типа... мы дали возможность им проголосовать за карту. Когда мы будем выигрывать раунды или проигрывать, будет писаться на экране, а, да? какой шанс победы в следующем раунде. Что-то вроде этого. Да, шанс это вообще полнейший дичь. Ну и плюс еще будет информация после игры. Максимально подробно о том, сколько ты людей зафлешил, Сколько ты убил, сколько ты помог зафлешить и так далее И кстати, тут вы же в курсе, что играют только те, у кого есть эта операция Да-да-да То есть здесь играют мажоры, погнали Он еще Я в курсе Я сомневаюсь, что еще, кстати, легитеры будут покупать себе операцию Это ты думал, что шорт, если что-то не появилось на О, шанс победы, смотри А, то есть у меня 10% Я убил двоих, у меня 10%, да? Сейчас, не, не, это понимаю. сколько осталось в общем что это? А что это? По ходу раунда, например, смотрите, наш умер Потом по... мы убили Ну, поняли А, размен был, шанс увеличить, спустились Элик, вообще лузер Сейчас Взял. я эти шансы поломаю, я докажу, что эти шансы полные Сломай фигуры. эти шансы до конца Двое, no. двое, no. двое no. китчен Двое no. Чувак, они такие префайеры дают, забей Откуда? Чувак, что? забей, он, он, он с подругом о, это, он это... на префайре всех убивает. Да, это было очевидно. Ну да! Конечно! Это вообще такие вещи Смотри, моя смерть, это минус 38% в победе, понимаешь? 38% у тебя? Один. Так я двоих же убил. Твоя смерть не повлияла на судьбу этого раунда. Зачем они мне до сих пор пока что террористы выиграли? Это дизморад для меня. Что ты запомнил? Они тебя кибербулят. Эрик, фраги будут сегодня? Вот пытаюсь. Это будет. Они раскидывают. Матчмейкинги раскидывают. Ну а они конечно. Могу... Не лучшая раскидка. Дефу были? сода. Ай, налево Ай-яй-яй. А походу а ай. а а бомбу и время не учитывает, да, как я понял? А, а, а меня, который... Я не понимаю эту статистику. Я тоже не понимаю. А на бомбу и время не учитывает. А, <связывай> Подожди. Подожди, а вы заметите, что я сейчас попал в него? Но мне не написал, сколько я в него намажил Да, я, кстати, тоже не вижу Они же все у фейсита забирают да он голову Хамаса, ты видел? Реакция какая была Так, и объясните, что, что это за цифры с Минус 41% Да, я не понимаю, слишком сложно Слишком для гейняф игры А сколько здесь а -а -а. паузы можно взять, как думаете? Одно не, не надо, не надо Макс, а мы сделаем тестирование этого режима, тест-драйв, все нормально. У нас, у нас есть минута реклама. обсудить наши шансы на победу в следующем раунде. Как вы думаете, 43 или 55? А, 4! 4 по 30, <laughs> слышь, это Faceit премиум. Мне бесит, что они записывают все от Faceit и других проектов. Они от скопа GG взяли статистику, от Faceit систему, и, ну, ретеки, сам знаешь, от кого. Я не знаю, как это <laughs> происходит. Они все, спасибо, они все крадут. Спасибо, что он не назвал этот проект. <laughs> Боже, я все проекты назвал, кроме своего, господи. Какой кошмар. Ладно, скажу. Да, наш проект называется. А грузинский гимн помнишь? Я <связь> вешу, так это грузинский был в Я не, <шуток, связь> <гражданский> <связь> не понимаю, что это за статистика. А это статистика на слабых игроков. Ой, ой. Это ксфл, краш. А теперь переходим на КСВЛ <свят> Блин, у меня в этом ролике Интеграция с G-Drop, поэтому погнали Да, именно сейчас мы на G-Drop я кручу барабан И напоминаю, если будете использовать мои промокоды Вы будете получать бесплатные прокруты Заходим еще раз в барабан и возим секретный код Шок лайф И мне падает буква G, две буквы подряд На сайте появились новые кейсы, осенние Открывая их, вы выбиваете токены Ставлю 58 токенов Сейчас мы выбрали тот скин, который выпадет И здесь побеждаем мы И не забывайте, что заходя в под за каждое пополнение вы получаете бесплатные кейсы за 7 500 за 20 тысяч кейса за 50 тысяч а я напоследок открою ай-яй-яй <фоткрыл> <фоткрыл> дружище иди ко мне пожалуйста я забираю талика ссылочка на дждроп и промокод и я оставлю в описании используйте пока есть активация на меду есть на меду есть Под... <фоткрыл> да, да, да, да. <фоткрыл> убил медал выйди пашку бей Россию, Россию, что, что ты, ж, ж, ж, что, это а! Это а, ребята! Профитер. Ну это делает. Смотрите, из-за него у нас шансы на победу, маленькие. В тех в, сугубо в, в стреляет. Чувак, в людей надо. мне кажется его прострелил. Вау, вау, а смотря на человека, можешь убить? Нет? Слабо? Первая. о о Россия священная. Ковры, ковры, ковры, ковры, ласт. Россия священная. священная. Обвес. 98 А где хп, посмотри, сколько у него осталось? Алё, фейсит выглядит... Вальф, если вы крадете у фейсита хоть что-то, ну, сделайте как у них полностью. Сколько у него осталось хп? Спрашивает, HP. Никто не ответит. Вы рофлите? Не, это неправильно. Вальф, крадите красиво, пожалуйста. Да почему Вау, но вы Нау-вы. Это из раунда. Я надеюсь, КСГО понял, И что ты. это был из раунда. Правильно дело, что-то не смотрел с вот этим биби, Крыша поехала. Да фак, двойная, иди на Б, бро. Если он это возьмет, это в шоке. Ай-яй-яй, <связывая> чувак. Это Тебя бэ, никто бэ, бэ. не верил по факту, но ты молодец. <связывая> <связывая> Мы сыграли а гадку, а где? сейчас я посмотрю, насколько плох был Дилайт. Смотрим. Так. Она вообще очень сложная статистика, если честно. Очень Да и мне кажется, что она бесполезная. Очень много инфы подробной. Это конечно красиво, круто, но. Я один-два в два клатча часто беру, кстати. Давайте еще карточки сыграем. Я хочу полноценную статистику. Сейчас ну, она... она не точная, нужно еще, еще, и еще. Короче, мы сейчас oh, думаем: top, либо like пасовать и выберем сторону, либо выберем запрет карты. Давайте за КД начнем. Что выиграть? Давайте первый лучше. Two maps. И кто? Так, мы баним две карты, вертига, трейн Они забанят нюк, овер, вот и Ну, Они сейчас уберут нюк и овер, вот и все. Nuke, и over, вот и все. Ло -ло, Давайте даст да, А, зап ban? запрет, запрет Давайте даст, запрет Запрет, мираж А теперь они выбирают это, да? Ну, затеров без разницы там, да, Очень круто сделано. I like this shit Я зарежу с ножой, я вам обещаю Пошел нахер! Хорош! О, на, убы! Эрик, я не байтер, я. я просто продаю. Я продаю. На нож, на нож, на нож. Иди, иди. Ну давай. Что? <связь> Что за говно? <связь> <связь> <связь> Что это за тюрьму? Ооо, дюд! Иди сюда, дружище, иди сюда. Иди сюда. О! Еще О, один лом. У тебя в жизни. Чувак, ну как... Кто так играет? О, еще вроде бы. Если мне не показалось, еще вроде бы. Слэш, сейчас ты. чел прыгну. Сейчас. Нет. Это был взрыв по станушке. Анти Какой антитаймик? Вы это видели? А. Можешь не пикать и в ямах стоять. Хандуллому машу. <Стит> 1b. Что? Э, грибы на старт мирл, газ, старт мирл, ведбокс, тебя убьет мирл. Вот здесь есть, Дима. Дима. Пальма. Дим, пальма. Суицид, вот там где-то пальма. Боже, выров здесь. А, wow. Говорит, да суицид, пальма. Сейчас грибы, потом пальма. Эрик, ты что ел сегодня? Грибы? грибы. Или пальмы? сдохнешь, нет? А, а он режет бегает, понял? Чувак, а что нельзя? Россия. Сейчас свободно, странно, Это Россия. Я только что заметил, что у меня, Он, вот. он дефузировал, по-моему, между... Да что за флеш, флешке, Эрик? кто сейчас посмеялся скажите мне в лицо пожалуйста кто сейчас посмеялся кто сейчас посмеялся я помогал команде я команде помогал понимаешь вот когда помогаешь вот-вот-вот а мог бы убить он говорит да ты кидаешь мне флешку в лицо на сколько меня добиваешь я тут импостер я тут импостер ребят вы не поняли а, ну тут киберспорт, в принципе, все понятно. А, Чувак, да, киберспорт. Мне авик нужен. Я без авика, это как Гарри Поттер без палочки. Это как Россия, беспусна, понимаешь? Сложно. Реально, похоже, по По графику, когда я сдох, у вас шансы повысились. Ты, Никита, сничь в нашей команде получается. Ну это я импостер, вы зашли меня Один лонг бежит Ого, Господи, мне страшно это видеть. Ужасно Иван, еще один деглёр Мы команда, мы команда Короче, давайте проверим, есть ли тут допы или нету и выиграем на этом Ну, один мид и лонг получается Лонг я убил Боже Папе! Еще одного, еще одного. <связь> и... а, Представьте, топы. А, нет, Валью не, <связь> додумались. Валью не додумались. Вали не додумались. ладно, ну неплохо. Я сыграл только что эти катки. Давайте я зайду и посмотрю мою статистику. Ну что ж, две катки. Я начал 6 декабря и закончил 7. Добрый день. Так, всевыгры 2. Урон 5254 раунда, КД-172, 55 убийств. 1 на 1 Я выиграл 20% Ситуация была 5 Ха. А 1 в 2 я выигрывал 3 раза Нет Ситуация была 3 А выиграл только 1 раз Лучшее оружие это. А, АВИК у меня КД 2.38 АУК 2.0 МК 1.50 Да ладно вот, вот это интересно Вот это интересно Вот это хорошая статистика Лучшая карта даст 2 Лу... Союзник э, в играх С которым у вас наивысшее соотношение побед в раундах Вау Осколочные у меня 5 бросков. Как-то маловато. А световых 27. Попаданий 48%. И первого убийство 8%. Ваш рейтинг 1.02 это лучше, чем у 95%. Да ну! Ваш рейтинг 977 это лучше чем у 85% Эй Это тоже у меня очень хорошо 1.72 Убийств в голову у меня поменьше процент Ну потому что я сам играл Конечно не будет Понятное дело делать статистику из двух каток будет сложновато Но в целом я думаю что на дистанции это вам что-то даст Владение оружием Это то что я беру чаще всего Я только авик беру Больше ничего Здесь я беру маг 10 Один раз я вроде его взял да один, да, одно убийство. Дигл больше всего брал. Так я под, подбирал, я его бы не покупал никогда. Хм, интересно, интересно. А это где я играю? Представьте? Точность стрельбы 20% в голову, 30 в тело Так, я это где я играю, правильно? По факту мне очень нравится эта статистика. Очень подробно, очень интересная. Молцы, ребята. Ну, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Статистика интересна. Можно поиграться. Ну а с тобой был я, Шок. Не забудь подписаться на этот канал Я знаю, ты это забываешь делать Так уж получается Всем пока, и слева на канале другой ролик Можешь посмотреть Тебе он зайдет